Всем привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Как вы знаете, в издательстве АСТ у меня вышла книга, поэтому я специально из Испании прилетел в Москву на ее презентацию. Нет, не на этом самолете. На этом самолете я сейчас полечу над Москвой, над окраиной. Давний давнюю мечту решил осуществить свой полет на э, легкомоторном самолете. Это Cessna 172. Я думаю, вообще сниму, как все дело происходит наверху, сниму самолет снаружи. А потом у меня есть планы сделать такой же полет в округе, в районе Барселоны, когда вернусь в Испанию. Может быть, из этого выйдет отдельный ролик. Пять экземпляров книги я разыграю среди подписчиков канала. Для этого нужно будет сделать... Пост под этим видео, оставьте сообщение, в котором укажите свой инстаграм, в котором вы подписаны на мой инстаграм. Книги разыгрываются между теми, кто подписан и на канал, и на инстаграм. Все очень просто. Розыгрыш я проведу и сниму этот розыгрыш в ближайшие дни. Ну, дня чисто через 4, наверное. Я сейчас улечу из Москвы в Татарию и вот там розыгрыш проведу. Книги вышли непосредственно издательства с моей подписью. Для вас, мои дорогие. Спасибо.